Добрый день дорогие друзья, приветствую вас на канале Сочи ЮДВ, с вами Вячеслав вот. И хочу сегодня вам показать коттеджный поселок, состоящий из шести домов Три дома уже проданы, сегодня необычно, начинаю сразу с балкончика Не с входной группы, мы туда просто будем спускаться постепенно а коттеджный поселок называется Триухаус, Хаус, находится у нас в Адлере на Банановой улице в тупике давайте я вам покажу панораму, здесь у нас полностью зеленая зона здесь уже тупик, ничего не застраивается это у нас нацпарк Поэтому здесь будет полностью зеленая. Вот, вот такой балкон. Сам дом у нас трехэтажный. Застройщик его будет сдавать полностью. Ремонт мебель, техника под ключ. А вам только остается привести свои зубные щетки и тапочки. Вот такой балкон метров 30. Здесь подведена у нас мокрая точка, можно здесь сделать ну не можно, здесь я так понимаю будет а, зона вот, а, для того, чтобы здесь сделать а, ту же самую зону барбекю зону отдыха вот эти у нас дома уже проданы, это будет делаться у каждого дома свой бассейн вот, спустимся, я его в мой бассейн покажу вот, а у нас в продаже сейчас два дома, вот это трехэтажный и вот такой а, двухэтажный поменьше, тоже будет ремонт мебель техника по участкам здесь у нас 4,4 сотки земли С земля назначением ИЖС Все центральные коммуникации Плюс газ И у каждого дома лосс Давайте зайдем внутрь А, да, хотел показать Все дома сделаны у нас в дагестанском камне Что очень, очень красиво По меркам Не то, что сочинским Но вообще очень приятно и красиво Выглядит очень богато. Так. В доме ведутся работы, но по возможности я все покажу, расскажу. А, это у нас на третьем этаже получается комната а, кинотеатр. Как видите, везде уже проведена электрика. Здесь у нас будут автоматические жалюзи опускающиеся. Здесь у нас будет кинотеатр. Вот такая вот будет у нас зона отдыха и кино. Три точки света. Пожалуйста, если не кино, просто можно также отдыхать. И также на, у нас на третьем этаже дополнительно кабинет. Вот. Зона кабинета, пожалуйста, везде электрику также делают. Также три световые точки. В каждой комнате будут кондиционеры. Выводы кондиционеров уже подведены здесь все продумывается а для того чтобы понимали в этом же поселке сам застройщик будет тоже жить поэтому ему чтобы ох, аккуратненько попротив чтобы потом не стыдно было смотреть людям в глаза он делает все а, по скажем так по совести все качественно давайте здесь на второй этаж спустимся здесь у нас будут спальни получается раз спальня Кондиционер вот. Все точки выведены Вся электрика выведена Все сделано Проходите вот. Здесь вторая у нас спальня С гардеробной Пожалуйста И третья вот такая небольшая тоже спальня. Как заметили, в каждой комнате не менее двух световых точек. Вот, а, вот здесь у нас санузел. Здесь проводится еще работа. Но я вам покажу. Пожалуйста. Вот. Вот. Это что у нас, гранит? Керамогранитные Кировогранит. вот такие стены у нас. Причем... Здесь мрамор. Мраморная доска. Ох! Я вообще видел. Такая чаша, да, будет? Да. Все, все, увидим, как видите, все аккуратненько. Ну еще пару дней уже все будет вот. Ну пару дней. Ну заедем еще и потом готовые все посмотрим. А здесь у нас тоже выход на балкон. первый же. Вот, да, вот он. на втором этаже тоже есть выход на балкон. Здесь уже поменьше. Это для того, чтобы просто выйти с утра с чашечкой кофе, вот, а, с чашечкой чая. Кто что предпочитает, можно просто со смузи. Ну. Нет, нет, а так. Чуть -чуть. Так. И давайте наперед лестничные пролеты, если заметили а у многих вот здесь есть выступ, здесь, сами видите все сделано очень аккуратно вот. ни головой, никто ничего не заденет вот. спускаемся на первый этаж где у нас кухня-гостиная вот такая кухня-гостиная здесь уже все, вся работа почти сделана сейчас сделают электрику и потом здесь будет уже возводится кухня вот здесь у нас гостиная а здесь я так предполагаю возможно я прошу прощения, здесь не камин у нас будет? камин сверху сервант а, ну вот, это будет декоративный камин здесь с сервантом Через пару недель он уже будет стоять вот. Здесь все, под вот, ключ Все ну, будет под ключ Заходи, заходи. заходи живи мрачную, видели? Да, да, сейчас я покажу Можете подняться на третий этаж террасы Там помимо террасы И очень хорошее решение кинотеатр <laughs> Такого нет не у всех Там слева рабочий кабинет Тоже, тоже кинотеатр. Да, да, да, показал <laughs> вот. Здесь у нас, ну, такое техническое помещение под лестницей Там у нас Счетчики электрические и водяные. Вот. А здесь у нас гостевая спальня со шкафом. Тоже так же, как видите, две световые точки, кондиционеры. Кондиционеры фирмы хайсенс Что тоже говорит о неплохом качестве. Вот такая у нас прачечная. Грюндик. Это у нас и стирка, и сушка. Пожалуйста, чтобы вещи у вас сразу были готовы, под шкаф, пожалуйста, постирали, высушили и убрали в шкаф. Очень готовое и хорошее решение. На самом деле, многим рекомендую стирка, сушка, сам пользуюсь. Хорошее решение. Здесь у нас прихожая получается, вот такой шкаф. А здесь у нас санузел. Не побеспокоим, можно... пожалуйста, такая вот у нас гостевая... Гостевой тушь Гостевая... Листевой санузел душ пожалуйста все в бронзе очень выглядит богато вот, а здесь также мраморная вот как здесь чаша выставлена вот ганзер у нас сантехника но ну, выглядит очень шикарно такая мозаика мраморная гранит и давайте посмотрим, что у нас а, не буду закрывать. А, по территории. Территория у нас получается 4,5 сотки. Вот, везде по периметру также сделан дагестанский камень. Дома вот все в дагестанском камне. Вот, а сзади у нас бассейн и сауна. Здесь у нас лос. По периметру также все будет в озеленении. О, смотрите, какая прелесть! Вот они наши апельсинчики. На дворе, елва. А у нас цветут. Вот такой бассейн. Сауна, бассейн. Все это будет готово. Человеку даже не нужно будет. Это у нас уличный самозор. вот Здесь, я так понимаю, будет душ, а нет потому что здесь делается термоизоляция. Здесь у нас будет сауна. Здесь у нас будет сауна. Вот, а так у нас получается. А, чтобы вы понимали, вот газ в дом введен. Вот, поэтому по всем коммуникациям здесь все готово. Ну а здесь у нас получается сердце дома. Понятно. Да? Здесь обслуживание бассейна, дополнительный генератор. Это на тот случай, если вдруг выключили свет, вы можете включить генератор. По поводу бассейна подсветка есть, фильтрация есть. По обогреву надо будет уточнить у застройщика. Если это вопрос прям острый, напишите в комментариях, отвечу. Я как узнаю, я это напишу в комментариях, в принципе, отвечу. Все верно. Вот. А такая въездная группа у нас автоматические ворота, ворота на кнопочке. все закрывается. Вот здесь такая зона патио отдыха. В принципе, можно здесь ротанговую мебель расставить, летнюю кухню сделать, пожалуйста, территория позволяет. Даже сейчас, в апреле, вы можете сидеть на кухне. Если, опять же, напомню, да, бассейн есть обогревающим, можно также и купаться. Вот. Здесь также выведено у нас электричество, подсветка по периметру ночная также есть. Здесь у нас... А, ну и вот, да, здесь я как раз есть под раковиной. Мокрая точка, пожалуйста. Ну, поселок у нас состоит, опять же, повторюсь, из шести домов. Три дома уже проданы. Еще один дом будет самому застройщику. И у нас в продаже только вот этот дом. И вот такой. Этот дом, если понадобится кому-то видео, напишите. Сделаю по нему видео. Вот. С вами был Вячеслав. Компания ЮДВ, естественно. Ну, как всегда, по традиции, попрошу поставить нам лайки. Для тех, кто не подписан. Жмите на колокольчик, подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе новых событий. Вот, делитесь нашей ссылкой, ссылкой с друзьями, с родственниками. Пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Я очень люблю обратную связь с людьми. Если у вас какие-то вопросы, какие-то предложения, всегда пишите. Ну и также звоните в нашу компанию. Номер вы видите на экране. Обращайтесь. Опять же, как и всегда буду говорить. С любым выбором недвижимости в городе Сочи мы вам поможем. Наша компания на этом специализируется. Дома, апартаменты, квартиры. Любая недвижимость а, проверена всегда, а мы поможем вам ее приобрести. Вот, а, обращайтесь, звоните, пишите. А, до скорых встреч на нашем канале.